Всем огромный привет! Меня зовут Андрей Дунишенко и я рад, что вы оказались на моем YouTube-канале. Этот канал будет полезен тем людям, кто уже занимается M&M бизнесом, для тех, кто только начинает развиваться в этом направлении и тем, кто только рассматривает такую возможность для заработка. В своих видео я буду делиться мыслями, наработками и некоторыми секретами, которые помогут стать эффективнее в бизнесе и улучшить качество жизни. Если вам это интересно, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в социальных сетях, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Андрей Денишенко, всем пока!